Что общего у света со тьмой? Написано, что нечестивец не устоит в собрании праведных. Есть проповедники, которые проповедуют Евангелие нечисто, они приправляют его разными примесями. церкви придумывают своего рода коктейли из Евангелия Иисуса Христа. Они берут чистое Евангелие и добавляют туда мир добавляют туда грехи, чтобы привлекать в своей церкви других людей. Людям нравятся эти коктейли. И они приходят в церковь не потому что Иисус Христос их туда влечет, но потому что им нравятся эти коктейли, которые приправлены грехом, этим миром. Они также мешают кровь Иисуса Христа с горькой желчью и дают это пить людям. Вот поэтому многие из них болеют и умирают, и отправляются в ад. Мой милый друг, если Господь призвал тебя проповедовать Евангелие, проповедую его чисто, как написано в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, так и проповедую. Если там сказано, что ты должен быть рожден от воды и духа, а кто рожден от духа, тот слышит его голос, то так должно и быть, и ты должен об этом учить. Если написано, что овцы слышат мой голос, и я знаю их, и они следуют за мной, то ты должен так учить, ибо так сказал Христос, мой милый друг. Не убавляй и не добавляй к словам Иисуса Христа, чтобы тебе не быть осужденным. Да благословит вас Господь наш Иисус.